Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Как я и обещала, покажу свои новиночки. Но новиночки колотеи. Именно. Мне уже давно писали мои подписчики и спрашивали, почему у вас нет ни одной колотеи. Ну вот теперь у меня 4 целых. Началось у меня все с колотеи орбифолия. Это моя самая первая колотея. Я с ней подружилась очень хорошо и подумала, почему бы мне еще не завести и еще другие сорта, потому что колотея, конечно, очень красиво своими листьями. Она имеет а, разные рисунки на листьях, которые просто завораживают. И колотея очень хорошо впишется в любой интерьер и украсит любой. Такой, ну не совсем темный угол, но где есть полутень. То есть ее можно поставить в комнате в какой-то дальний угол от окна. И ей будет там очень хорошо. Но это в летнее время. В общем, об уходе я расскажу чуть попозже. А сейчас познакомлю я вас со своими новыми колотейками. Колотея у нас родом из тропических лесов. Центральной и Южной Америки. Сразу скажу, колотея любит повышенную влажность воздуха. То есть ее можно ежедневно опрыскивать из мелкого пулевизатора. Прям из мелкого. чтобы создать влажность. И вот как я здесь орбифолию свою поставила на керамзит и наливаю туда водички. Ей это нравится, но у меня уже после покупки я ее, конечно, уже пересадила. Она выпустила листики, и там у нее тоже еще виднеются листики новые. В общем, обязательно повышенная влажность воздуха. Ну и сейчас я вас познакомлю. Если это арбифолия моя, вы уже знаете. Вот эта красотка у меня появилась. Но она уже О. у меня давненько, я уже в обзоре показывала. Это Калатея кримсон. Очень большие листья. И очень это красиво смотрится. Но я еще ничего не пересаживала. Я хочу подождать, чтобы пошел рост хороший тогда ее и перевалю там вот видите выкручивается листочек там появился еще один то есть чувствует себя хорошо кончики листьев тоже хорошие и вот моя красотка прям хотела такой сорт колотые сорт называется white fusion очень расписные листья, очень красиво смотрится. Но сейчас вот уже вечереет, поэтому она начинает вот так вот листья скручивать. Калатею из-за этого еще и прозвали молитвенным цветком, потому что она утром как бы раскрывает листочки, а к вечеру она их как бы слегка складывает. Из-за этого у ней такое название еще. И вот моя новиночка. Тоже такие большие листья красивые. Выпустила она у меня уже листочек. Корневая очень хорошая. И прям вот ее скоро-скоро нужно переваливать. Это колотея сорт Пиктурата Аргентея, вот такое вот название, продолговатый лист такой, очень-очень красивая. Ну и вообще они, конечно, украшают тоже мою оранжерею своими декоративными листьями, мне прям не хватало таких ярких, ажурных друзей. И расскажу об уходе. Подготовилась я, конечно, к ним. Очень хорошо, внимательно изучила, что они любят. И с вами поделюсь сейчас этой, этой информацией. Калатэ любит светлое, чуть можно притененное от солнечных лучей место. От прямых солнечных лучей. Калатею нужно притенять. От солнечных лучей лист у нее становится бледным. И не видно будет вот этих вот красивых рисунков. Но в то же время зимой нужно подсвечивать лампами, чтобы продлить ей световой день. Не любит резких перепадов температуры. Не любит сквозняков. Зимой, чтобы температура не опускалась ниже 18 градусов. колотея очень теплолюбивое растение. Ну и также любит подкормки. Я ее удобряю фертикой. Фертика люкс. Но в зимний период они будут у меня отдыхать. Ну и грунт предпочитают рыхлый, воздухопроницаемые, чтобы вода не задерживалась надолго, хоть это и тропическое растение, но не нужно устраивать болото. Перегнойная, листовая земля, песок, торф. Ну, в таких пропорциях, чтобы... Была рыхлая, легкая земля. Вот такую буду готовить ей. Ну, вот я, конечно, перевалила уже. Я ей тоже составляла грунт. У меня был грунт для фиалок, там же содержится торф верховой. Вот я его смешала, немножко перегноя добавила. Перлита добавила, вместо песка вот я добавила перлит, вермикулит, то есть песок я не стала добавлять. И она чувствует себя очень хорошо после пересадки. Такие красотки мои, красивые. Красивое растение, ничего не скажешь. Но фьюжин, фьюжен вообще красотка. Там директор, вернее, зам директора. Он сделал вид, что спит, но он все слушает, что я говорю. Вот. Бали, Бали. Проснулся. Всем привет передает. Очень хорошо они вписались в мою оранжерею. Все замечательно ну вот такие мои новиночки пишите в комментариях свое мнение мне очень интересно увидимся в следующем видео.